Здравствуйте! С вами Школа Изобилия с Александрой Романенко. Досмотрите это видео до конца и вы получите подарки. Сегодня вы узнаете, в какой же день нужно стричь волосы, чтобы притянуть еще к себе и деньги. Оказывается, существует определенный день, когда нужно стричь волосы. Именно в этот день, подстригая волосы, к вам привлекается материальное благополучие. К вам будут притягиваться деньги и вы станете немножечко богаче. Кстати, это касается также и ногтей. Итак, что же это за день? Запомните, для привлечения богатства и материального благополучия подстригать волосы и ногти нужно только в четверг. Это старинное поверье, которое действительно очень хорошо работает. Применяйте его и вы почувствуете на себе, как деньги к вам будут притягиваться словно магнитом. Ну а теперь о подарках. Если вы хотите стать по-настоящему богатым человеком, то скачивайте прямо сейчас и совершенно бесплатно семинар «Магия денег» от известного эзотерика Андрея Дуйко. Ссылочку вы увидите прямо под этим видео. Также вы найдете там и другие подарки. Всем хорошего дня и хорошего настроения.